Приветствую всех из Финляндии! Очередная баня для меня готова. Да, в принципе, не только баня, а объект, в принципе, закончен, и я собираю инструменты и переезжаю на следующий. Вот. Поэтому в данном случае от меня требовалось только лишь сделать подготовку. То есть фольга, утепление, бруски, обрешетка и так далее, закладные поставить и на этом закончили. Все остальное будет делать уже заказчик либо его друзья Такое встречается время от времени. Значит, что особенного хочется отметить про именно, вот именно эту баню? Здесь она, скажем так, я сначала удивился, начал собирать, когда пленку натягивать и так далее. Обычно нужно светильники, там подумать, померковать, посчитать. Бац, смотрю, а где провод -то? Провода и нет. Стал смотреть в проекте, действительно, нет вообще света. То есть в парном помещении свет отсутствует напрочь. Есть только лишь розетка для бани самой, для печки. И все. Но здесь в проекте будет полностью сделана стеклянная стенка, вот которая э, смотрит напротив меня, скажем так. Соответственно, в душе есть свет, и этого будет достаточно. Часто встречаются либо полустенки ставятся, потом верхние части стеклянные, и, ну, дверь всегда, в принципе, стеклянная. В данном проекте полностью стеклянная стена с дверью, Соответственно, ну по большому счету, я согласен, что свет особо и не нужен. Плюс есть окно. Этого будет предостаточно. Это такие новомодные течения, скажем так. Техническую характеристику я не буду сейчас давать этому, да, и свое мнение высказывать. Но это очень даже интересно. Как раз таки вот эта баня, она, я показывал кусок проекта, речь, когда шла о комнате хозяйки. Это вот уже готовый, выполненный проект. Я нахожусь в бане, проходим в душ, выходишь в комнату хозяйки и пошел. Ты можешь выйти на улицу, на террасу, либо выйти в зал. То есть, соответственно, санузлы э, в Финляндии делают близко друг к другу и не разносят в разные стороны хрен знает куда. Поэтому здесь, грубо говоря, за стенкой. Здесь э, один толчок отдельный и второй толчок в комнате хозяйки за стеночкой, грубо говоря. То есть разные варианты. Есть души туалет туалет, ну, унитаз стоит. Здесь унитаз не стоит в душе, а стоит он в комнате хозяйки, ну, скажем, за ширмочкой. Всегда есть два, два унитаза. Это нормально, этого, я скажу, предостаточно. Само по себе не просто, чтобы оно было где-то там в разных сторонах света. Они часто очень близко друг к другу получаются. Это экономически выгодно из коммуникаций потому что все все стоит денег а по сути просто это разгружает ситуацию когда утром час пик и всем нужно сбегать грубо говоря это просто удобно и комфортно и не важно что он будет ну, грубо говоря за стенкой да либо это будет ну как-то в разных там сторонах света дома этого не нужно здесь все живут в основном просто вот семья это единая семья поэтому Проблем со звукоизоляцией особо нет ни у кого. Если гости пришли еще что-то, да, есть два санузла, один он всегда, грубо говоря, дальше находится. Ну, как правило, получается так, что, ну, я считаю, что грамотнее решение, это когда в душе находится унитаз второй. То есть один это отдельная комната, где-то недалеко от входа, а второй находится в душе. То есть вы в душ попадаете через комнату хозяйки, там дверь находится, потом... В душ заходите, вторая дверь находится. И то есть, если кому-то нужно уединиться, грубо говоря, и есть гости, то это не является вообще никакой проблемой. Вот и все. То есть, грамотные решения. Хочу еще дополнить по поводу комнаты хозяйки. Очень много написали почему-то, что вот это как, как какое-то грязное помещение. да Я высказал свое мнение, что можно там хранить белье ну нижнее. На самом деле, это Кто? Кто как хочет, кому как удобно. Кто-то сказал, что вот я, блин, в спецовке, если хожу, да, то мне как бы надо вроде как сразу и здесь раздеться тут какой-то шкафчик. Нет. В моей жизни всегда присутствует шкаф, неважно, где я жил. Всегда отдельный шкаф на входе под мою спецодежду. Я зашел в дом и сразу повесил. Он закрывается. Это отдельно. Это всегда так. Мне удобно так. То, что касаемо нижнее белье и помыться, Тут речь идет просто не раскидывая носки нигде. То есть я там пошел бы где-то разделся, пфф, и, грубо говоря, потом пошел бы в душ, если в душе просто, как вот россияне любят, отдельная постирочная комната. То есть ты когда не идешь через комнату хозяйки, через постирочную, грубо говоря, ты, то жена может, ну, скажем так, заниматься регулярно поиском элементов одежды мужа. Поэтому... Это просто, мне кажется, удобно, грамотно, комфортно и не более того. И это не является какой-то грязной зоной. Почему, я не понял. Честно говоря, все считают, что нужно вот как-то зайти сюда, сапоги помыть или еще что-то. Нет такого. Почему? Если не у всех людей есть домашние животные, у кого есть домашние питомцы, то они, как правило, делают себе еще и... Такой как коврик, коврик, трап, душ, ну, грубо говоря, чтобы лапы помыть собаки. И очень много вот как раз-таки это меняется вообще по структура. Есть комнату хозяйки рядом с центральным входом свой вход. То есть здесь тоже есть вход отдельный, но он как бы со стороны. А просто мы строили такие дома, где реально у людей есть домашние животные, которые привыкли. Они понимают уже, как это все работает, какой смысл, как удобно сделать. То есть у них есть главный вход. И есть рядом вход в комнату хозяйки. И получается так, что если с собакой он заходит сразу, ну как бы крыльцо одно, только две двери, заходит в комнату хозяйки с улицы, моет лап лапы собаки и все, и проходит также в дом. Просто он заходит немножко через другую дверь. И есть много очень всяких разных решений, которые помогают улучшают комфорт. Не надо смотреть на эти вещи, ну вот как. Вот прямо должно быть именно так, как, вот, как я сказал. Нет, это все индивидуально, все подчеркивается. Но ну, просто нужно понимать глобальную идею. Вот что главное. А не какие-то там детальки и нюансы. Если удобно хранить белье там или там, пожалуйста, храните. Это же никто никого ни к чему не обязывает. То есть я говорю свои какие-то предпочтения или как мне удобно. Вот и все. А вы-то можете поступать как вам удобно, просто... Постирочные, ну, опять же, есть проекты, те, которые для россиян строили, да, ну и, соответственно, проектировщики, они тоже э, есть такие, которые, а, ну, хочешь так, пожалуйста, вот тебе так. То есть они спроектировали, сделали, все, нравится, да, да, классно. Отдельно у людей находится, ну, скажем так, постирочная, там, стиральная машинка, шкафы стоят, стира, э, гладильная доска, утюги, ну, такие вещи. А душ, он в стороне вообще. То есть если по мне, вот если брать финское, да, вот как финны планируют планировки свои, то они планируют более грамотно, более рационально используют пространство. Поэтому дома на самом деле небольшие, у них нет домов по, там, я не знаю, по 500 квадратных метров. Это такие исключения, что здесь в основном дается разрешение на строительство, 250 квадратных метров. Так в эти 250 квадратных метров нужен и навес для машины, ну, то есть автомобильный навес или гараж. Это тоже сюда войдет. Вся, вся вот эта площадь, это будет входить в эти квадратные метры. Плюс еще это не факт, что у вас будет 250 квадратных метров. Потому что если вы купили участок, он у вас там 4,5 сотки, да, или 5 соток, грубо говоря, вот как в столичном регионе, здесь капец, уже, э, то есть 50 лет назад это было... Два дома, ой, один дом стоял, один участок земельный. Сейчас уже кто-то купил этот участок, дом один снесли и построили, грубо говоря, два дома отдельно стоящих. То есть участок был, ну, пускай там 10 или 12 соток. Теперь это пополам, грубо говоря. И мимо одного дома дорога ко второму дому. Это очень часто. Либо у кого-то есть расположение. Мы часто строим еще старый дом стоит чуть в стороне участка и одну часть переднюю. Грубо говоря, продают, владелец. И все, и, грубо говоря, у него появляется на участке еще отдельно стоящий дом. И вот как раз-таки для этого дома могут быть ограничения. То есть, все от площади зависит. Так что моя рекомендация будет, если вы берете где-то на финских сайтах, находите планировку, то вот все-таки старайтесь ее, я бы сказал, так не особо трогать. Потому что уже сделано, все рассчитано, в данном случае, как бы, Получается, вот тот проект, который вы увидите, он 100% грамотный. То есть можно его отзеркалить, да, но все системы, все коммуникации, в общем, все продумано. Не меняйте ничего, ни вход туда, ни вход сюда. То есть это грамотно. Если вот особенно самостройщики делаете, то берите, копируйте, но ну копируйте, ну скажем так, 100%. Вот и все. А на этом хочу попрощаться, пожелать всем удачи и до новых встреч.